Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о ветрозащитном гипсокартоне GTS9 от компании Гипрок. Стандартные листы, 1200 шириной и на длину бывает либо 270, либо 3 метра. Это отличный материал, который используется в Финляндии, где-то, наверное, вот на новых стройках. 98% будет точно, вы увидите ветрозащитный гипсокартон в качестве ветрозащиты самой по себе. Потому что он позволяет проектировщикам и конструкторам выполнять жесткость, придавать зданию без дополнительных каких-то диагональных укосин и так далее. Это упрощает работу, увеличивает скорость монтажа и, соответственно, диагональные связи, они пагубно влияют на утепление фасада, ну, здание самого по себе, то есть теплоэффективность. И является вещью бессмысленной. Пленок я никогда вообще не встречал в Финляндии. то же самое я не встречал. Почему? Потому что с гипсокартоном, если сравнивать USB плиту и гипсокартон, то, опять же, с гипсокартоном работать намного проще. Так как это, ну, как практически обычный гипс. Но он так как выполнен специально для фасада, соответственно, производитель заявляет, что можно будет открытым фасад не зашивать там, досками, вагонкой или еще чем-либо, то есть декоративным. До полгода может находиться он в открытом состоянии. То есть, соответственно, это прекрасный материал. Также он позволяет для конструктора-инженера предоставить зданию 10 минут дополнительных пожаростойкости. То есть 10 минут он защищает несущие каркасы там, здания от пожара. То есть это защита. Плюс ко всему, так как гипсокартон хорошо гасит звук, соответственно, он добавляет еще и звукоизоляции. И если у вас есть, а ну, вы должны сделать, прекрасный вент-зазор, это обязательное условие. В Финляндии я не встречал э, каких-то зазорчиков, таких меньше, чем... Ну, там, не знаю, 25-ку, там, дюймовку у нас не делают. Здесь делается, ну, в районе 40. от 12-24 это самое маленькое, что я встречал на вентфасадах. То есть всегда будет, либо это будет штукатурный, декоративный. Ну, среднее в основном делается, скажем, 24 плюс 24. 48 либо это будет брусок и так далее. Но из-за того, что с ним работать легче, Монтаж происходит очень быстро для монтажа используются мы в своей работе используем пневматические пистолеты это очень быстро это моментальный монтаж ну грубо говоря происходит очень очень быстро шаг крепления по периметру листа нужно обязательно крепить шагом 7 сантиметров все стойки которые будут находиться внутри листа их крепят уже шагом 14 сантиметров соответственно если у вас есть пистолет, то скорость монтажа увеличивается. Единственный от меня совет, это кто будет покупать пистолеты и пользоваться на постоянной основе, работа будет происходить быстро, поверьте. И вам нужно будет только единственное, обратить внимание на... Надо будет один раз настроить пистолет сам по себе. У меня на нем написано, прям вот этот пистолет, допустим, под гипсокартон хорошо идет на 5,9 бар. Я на компрессоры выставляю давление максимальная, которое он выдает на 5,9 бар, и все, и процесс пошел. То есть большинство гвоздей будут забиваться ну, как бы хорошо. Некоторые придется добить чуть-чуть молотком, какие-то чуть-чуть немножко, ну, может картон продавить. Но из-за того, что количество гвоздей большое, все это работает отлично. Раньше еще можно было использовать скобки, сейчас уже нельзя Соответственно, только гвозди. Гвозди обязательно горячего цинка нужно брать. Так как мы берем в барабанном варианте, ну, из-за скорости работы. Это горячий цинк, это толевые гвозди, по сути, широкая шляпка, диаметр 3,1 на длину 32 миллиметра. Вот такие у нас идут размеры. Для нарезки гипсокартона мы используем... Ну, в частности, я не знаю, я здесь вижу, но постоянно Все, кто занимается гипсокартоном, обязательно пользуются резаками Резаки для гипсокартона прекрасная вещь, прекрасный инструмент Позволяет работу выполнять намного-намного проще и быстрее Соответственно, для тех, кто работает с гипсокартоном Как в моем случае, у меня гипс идет и внутри, и снаружи ну, Не требуются какие-то дополнительные инструменты И ты работаешь, ну, как бы в скорости уже получается в разы быстрее. В Финляндии я ни разу не встречал, чтобы использовали в качестве ветрозащиты OSB плиту. Но этому есть логичное объяснение. Для меня я тоже считаю, что все-таки OSB плита, хоть она и пара проницаема, но этого, скажем так, проницаемости вот этого пара недостаточно, на мой взгляд. Соответственно, гипсокартон будет лучше переносить влагу, которая может накопиться в конструкции. Вот как раз-таки в вентзазор и выветриваться. Это очень хорошее решение. Я считаю, что финские инженеры и конструкторы очень много в своей практике уже оттестировали, проработали и так далее. И используют постоянно ну, такие рабочие, скажем, схемы. Если сравнивать между собой ветрозащиты, а это будут всевозможные мембраны, ОСБ-плита, МДВП-плита и гипсокартон. Вот четыре позиции. Сразу скажу, что пленки это уже, мне кажется, такой прошедший век, который бессмысленно вообще его использовать. Потому что там нужно будет все основываться на каких-то диагоналях. Диагональные связи, они дают, придают очень много мостиков холода, бессмысленных, ну, какие-то усложняют работу и так далее. То есть я за плитные обшивки. Соответственно, МДВП, она тоже не позволяет сделать работу, каркас здания без диагональных укосин. Соответственно, я тоже ее откидываю, потому что ну, это будет усложнять работу, плюс еще будет потом сложности по утеплению. Это все время, это деньги и так далее. Бессмысленно. Если вам нужно сделать энергоэффективное здание, то вам проще и удобнее использовать тот материал, который позволяет не использовать именно какие-то диагональные укосы. А это остается ОСБ-плита и гипсокартон. ОСБ, оно все же значительно менее паропроницаемая, чем гипсокартон. Это первая характеристика, плюс сложность с ним работать, потому что это нужно будет все пилой вырезать, а здесь можно использовать ну, такие более, более простые, скажем, ну, как Кто работал с гипсокартоном, понимает, о чем я говорю. То есть значительно проще и быстрее работа происходит. Плюс э гипсокартон позволяет, он гарантированно как не горючий материал, то есть у него... Гарантия есть, что он держит 10 минут противопожарности, создает, придает этому зданию 10 минут дополнительной пожаростойкости. Плюс звукоизоляция. Не нужно оставлять между собой, между листами, какие-то щели, как технологические USB, то есть расширение, на расширение, там сужение и так далее. Там. Основной шаг стоек всегда идет 600 миллиметров. Ну, проектировщики сами там смотрят и могут добавлять, где нужно что-то усилить или по каким-то другим причинам монтаж гипса можно осуществлять как вертикально располагать листы так и горизонтально но я не встречал честно говоря ни разу чтобы кто-то делал у нас горизонтально листы располагал у нас всегда идут они вертикально лист прибивается таким образом ну каркас и расчет либо под 270 либо под 3 метра осуществляется таким образом чтобы лист полностью фиксировался по всему периметру. Ну и это достаточно удобно, когда идет шаг, либо 2,70, либо 3 метра. Ну, грубо говоря, по метр двадцать ставишь и закрываешь. Вот, это достаточно удобная вариация. У нас последовательность работ следующая. Сначала, в первую очередь, собирается весь каркас. Снутри фиксируем диагональные связи, ну, чтобы для придатия жесткости временные на шурупы. Для того, чтобы их потом демонтировать. Затем собираются... Ставится, монтируется стропила, фермы стропильные, их тоже раскрепляем, накрываем пленкой антиконденсатной и по большому счету сразу переходим на фасад. Монтируется ветрозащитный гипсокартон в первую очередь. Как только весь ветрозащитный гипсокартон смонтирован, мы не вырезаем ни окна, ни двери, но только одну, чтобы можно было вовнутрь ходить и выходить. Все остальное оставляем, окна и двери все закрыты. Затем мы сразу переходим вовнутрь и утепляем. Как только монтаж утеплителя прошел, ставим пароизоляционную пленку, проклеиваем все. Затем монтируем брусок контур утепления внутри дома 48 на 48 И вырезаем соответственно в оконных и дверных проемах гипсокартон. Монтируем оконные и дверные блоки. Нужно обязательно будет поставить сразу временно, ну, на какую-то часть времени, скажем, до зашивки вагонки обязательно нужно поставить отливы оконные, чтобы дождь, если будет, то вода ну, не попадала, скажем, напрямую в конструкцию. После монтажа окон и дверей, как правило, у нас происходит бетонная заливка внутри, и появляется, ну, скажем, некоторое окно, которое внутри ты не можешь ничего делать, нужно выходить наружу. Как раз это идет прекрасное время для того, чтобы заняться фасадом. За тот период, пока бетон заливается, там сохнет и так далее, потому что внутри повышается влажность, за это время обшиваем фасад здания. У нас чаще всего это будет вагонка. Вертикально, горизонтально, либо аквапанель. Здесь следует обратить ваше внимание на то, что если у вас по каким-то причинам не будет возможности быстро закрывать фасад уже лицевой отделкой, соответственно, вам придется проклеить Швы между гипсокартоном, особенно вот торцевые, это обязательно. У нас даже когда элементы приходят с завода, и есть там где-то балкон приходит, либо какой-то навес, там будут открытые части, ну, там гипсокартона не должно быть в этих местах, он вырезается. И, скажем так, открытые торцы. Какое-то время они будут оставаться открытые. Ну и, соответственно, чтобы вода не попадала, проклеивается все это скотчем. Если сравнивать ветрозащиты между собой, то как раз-таки только гипсокартон сможет предоставить больше всего, ну скажем так, преимуществ. Потому что он предоставит вам жесткость, он вам предоставит ветрозащитность, влагозащитность, защиту от осадков и так далее на до полугода, звукоизоляцию он предоставит, и он предоставит еще и противопожарную защиту. То есть ни один другой материал ветрозащитный не может предоставить то, те же самые параметры, вот по всем этим пунктам, которые я назвал. Я советую вам использовать, не бояться, не нужно считать так, что это ненадежно или еще что-то. Опыт финский, пожалуйста, скандинавский, Финляндия, Швеция, Норвегия, они все пользуются ветрозащитным гипсокартоном, и ни у кого ничего не происходит. Здесь вы понимаете, что очень все жестко, и требования, и так далее, если бы это было ненадежно и еще как-то, то... то Конечно, вы его не использовали, но как раз-таки вот еще нужно будет добавлять и цену. Вот сравните все эти вот показатели, которые я сказал, и плюс цена. И вы тогда увидите, сами убедитесь, что только ветрозащитный гипсокартон вам может это предоставить. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.